А что там Не важно Северный Город, в городе Терпионисе. Прослушка состава играющей команды. Спасал команды, в Киевской области. Параганин, СП-21. Параганин, Владислав. Монг 13. Параганин, Максим. Максим, Монг 13. Нарисовано, видите, не реферация, видите, видите, видите, видите, видите, И напишем, что привели. Thank <laughs> you. Kiki kicky tiki tiki Mm-hmm. <laughs>